Добрый день, друзья! С вами программа «На самом деле» и наша программа отправляется в Брянск, в замечательный город, где живет наш замечательный собеседник, человек-ледокол Марк Соркин. Будем говорить о том, что происходило в вот последние несколько дней, а происходило много интересных событий и продолжает происходить в динамике. Марк Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Ну, смотрите, вот в Эдинбурге там 200 тысяч шотландцев, говорят, хотим независимости, но против них Лондон не отправляет никаких самолетов, танков, не заставляют шотландцев руками останавливать технику вооруженных сил Англии, а на Украине те, кто никак не хочет мира собираются под офисом молодого президента-юмориста Зеленского, чтобы сказать ему, что формула Штайнмайера для нас слишком сложна. Мы не понимаем эту науку, поэтому будьте любезны, продолжайте давать нам деньги на войну, а то, что страна наша развалится, так нам на это на все наплевать. Мы готовы, если что, сепаратироваться от э, всей Украины тремя-пятью западноукраинскими областями. А сам президент Украины в это время летит к батьке Лукашенко, который э, ему показывает, рассказывает. Ну и Зеленский там даже шутит неудачно. Спасибо, Александр Григорьевич, что назвав регионами России украинские регионы, вы меня Владимиром Владимировичем не назвали ненароком. Ну, видели, в чем дело. Давайте по порядку. Э, капитализм вошел в окончательный тупик. Что делать с ним, не знаю все чаще проскакивают слова про социализм, с одной стороны. С другой стороны, э, будем говорить, либеральная модель, э, она усиленно проталкивается по-прежнему. И вот э, то, что шотландцы хотят отсоединиться от Англии, упорно действуют э, в этом направлении, это всего лишь означает, что они хотят без Англии самостоятельно получать определенные преференции от э, Евросоюза, которые шли, шли к ним раньше через Англию и попадали к ним в весьма урезанном, так сказать, объеме. Что же касается Украины, то там больше нет государства как такового. Э, по сути дела, власть э, беспомощна, Справиться с бандеровцами она не может. Что касается, что бандеровцы грозят, что они там в западных регионах абстрагируются от Украины, ну это чушь. Они Киев захватили, что же они так просто его отдадут? Конечно же нет. Это самое налаженное, извините меня, соответствующие контрабандистские и коррупционные схемы, что Порошенко или... Те люди, которые вокруг него сгруппировались, от них откажутся. Коломойский пытается эти коррупционные схемы поднять под себя. Из-за этого, понимаете, он подзуживает Зеленского. Вот вы поймите правильно. Дилетанты, они, в общем-то, могут показать разовый успех. Но длительной стабильной работы они показать никогда не могли и не могут. Ведь для того, чтобы руководить хоть чем-то, надо иметь два качества. Первое – это ясно видеть цель, к которой ты стремишься. И второе – это уметь подобрать людей годных для достижения этой цели. Зеленский пришел к власти на, будем говорить, многосерийном фильме про учителя Голобородь. «Слуга народа». Он и рассчитывал, очевидно, так, что там будет все по этому сценарию и в жизни развиваться. А сценарий фильма и жизни – это немножко разные вещи вообще-то. Я думаю, что при встрече его с Лукашенко оговорка Лукашенко про российские регионы была не случайна. По сути дела, именно Лукашенко в 1995 году начал этот процесс восстановления некоего общего государства. И, по сути дела, своими словами о том, что регионы России, он, собственно говоря, и задал Канбу, что парень, как то не крутись, а все равно это будут регионы России. Ну, тот его поправил, а он еще и посмеялся. Я тебя случайно Владимиру Владимировичем не назвал. Да нет, нет, не назвали. Ну, извините меня, когда старый опытный, будем говорить, председатель колхоза, смеется над молодым инструктором райкома, который приехал его учить жить, ну, извините меня, эта ситуация известна. Но ведь вопрос заключается в чем? Вы посмотрите, ведь такие события происходят не только в Одинбурге. Опять оживились желтые жилеты во Франции побоище в Гонконге, по сути дела. То есть, э, э, либеральный, либеральный глобализм э, столкнулся с сопротивлением, столкнулся с очень серьезным э, противодействием со стороны, будем говорить, руководства национальных государств. И рано или поздно этот вопрос в ту или иную сторону будет решен. То ли либеральный глобализм одолеет, то ли вернуться где и национальных государств, то есть назад в империализм. Но, извините меня, в одну и ту же воду войти нельзя. Тут уже ни либеральный глобализм, ни империализм не могут решить вопросы 90% населения Земли, обеспечить им достойную жизнь. Поэтому... Марк, Анатольевич, Марк Анатольевич, вот тут страшные вещи. Мне э, товарищ вчера еще раз присылал, правда, на английском языке, там вот где эта вот девушка футболку показывал, на которой давайте там есть детей, и рассказывал о том, что даже если мы Россию уничтожим, что такое 150 миллионов людей? Мало, надо больше уничтожать людей, жрать надо людей. И вообще, вот много нас на планете, поэтому планета не справляется, и как бы это ни цинично, ни жестоко звучало, но права девочки Грета остановить глобальное потепление, экологическую катастрофу. Может, это вот действительно секта такая, людей-самоубийц, которые хотят не просто сами сдохнуть тихонько, они хотят человечество уничтожить или отправить в каменный век. Но в каменном веке их было на планете этих самых гомо первых всего ничего. Сейчас миллиарды, и эти миллиарды просто либо вымрут, либо устроят катаклизм, катастрофу страшную и уничтожат планету. Ну, на самом-то деле вопросы серьезные поднимаются, но кто-то же это все продвигает? Естественно. Вы поймите правильно. Как всегда, главная задача буржуазии... Не дать объединиться против себя наемным работникам, не перевести их протест из неосознанного. Ведь каждый сопротивляется чему-то. У кого-то из детьми работа нет, у кого-то проблемы с детьми, у кого-то там проблемы, что у него там крыша течет, а у кого-то там понимаешь, что ему нормальной еды нет. А ведь по сути дела это часть одной проблемы власти капитализма. И капитализм руководствуется только одним принципом – максимальная прибыль, максимально короткий срок. Людей в этой формуле нет. А поэтому и, собственно говоря, возбуждаются все эти молодые Греты или еще какие-то, которые рассказывают, вот нам надо спастись от глобального потепления. Но извините меня, такое глобальное потепление или глобальное похолодание, оно, собственно говоря, не раз было на Земле и причем без участия человека. Все зависит от каких-то, будем говорить, космических проблем, космических масштабов. Удаление от Солнца и так далее, и тому подобное, или приближение к нему. Тут ведь ученые могут сказать слово, я в этих делах, в общем-то, не шибко разбираюсь. Но это используется, потому что в противном случае протест будет канализироваться будет канализироваться в русло классовой борьбы. А это значит, что будет ликвидирована главная особенность э, э, буржуазной общественно-экономической формации – частная собственность на средства производства. А вот здесь уже, извините меня, э, совсем другая ситуация. Здесь можно решать и проблемы экологии, э, здесь можно решать проблемы... Народонаселение, причем не людоедскими методами, а решением вопросов о переводе промышленности либо в космос, либо под землю, о э, тех направлениях развития человечества, тех направлениях научно-технического прогресса, которые не наносят ущерба экологии. Там, где отсутствует частный интерес, где озабочены э, людьми, а не прибылью, там совсем иначе решаются эти вопросы. Поэтому, собственно говоря, вот от этого все и происходит в мире. Что путей дальнейшего э, движения капитализма, его развития больше нет. Есть только возможность через либеральный глобализм, через неороблад... через неофеодализм опять попасть в неорабовладение. И тогда убивать людей уже не... Будем говорить, танками, пушками и снарядами, а некачественной едой, некачественной водой, некачественным воздухом, отсутствием лекарств. Или вот как в старом американском фильме Судья дред на мотоцикле прилетел, там десятка два перестрелял и улетел дальше. Понимаете, в чем дело? Нас ведут к обществу, капитализм ведет к обществу, где главным будет судья дред. Вот как он решит, кому жить, кому нет, так и будет. И поэтому я, собственно говоря, не вижу другого пути, как возвращение человечества на тот путь, с которого насильно свернули. То есть, общенародная собственность на средства производства, отсутствие эксплуатации человека человеком, и на базе этого решение триединной задачи – воспитание нового человека с категорическим императивом «Общественное благо выше личных интересов», Определение направлений научно-технического прогресса, при которых и идет и развитие, и не нарушается экология. И, наконец, третье – это построение материально-технической базы общества, в котором требуется от каждого по способностям и каждому дается по потребностям. Другого пути сохранить человечество просто нет. Марк Анатольевич, ну вот э, ваши э, оппоненты, скажем так, причем имеющие власть, средства массовой информации и огромное количество денег, полагают с точностью да наоборот. Человеку нужна максимальная свобода, но свобода э, и борьба за права такие, которые э, на самом деле оказываются более жестким и более страшным тоталитаризмом. Толита тоталитаризмом меньшинств против большинства. Я вот смотрю на все, что происходит вот там. Ведь э, фактически э, узкие группы ограниченных лиц полагая себя абсолютно правыми, считают, что вот эти большинства – это недочеловеки. Фактически мы видим такой вот расизм, нацизм, но э, э, либералов, как их называют сейчас вот этих вот ребят. И та же Грета – это вот просто символом стало, э, почему она до сих пор радужным флагом не укуталась и не сказала, что самое настоящее – это раздробленное на гендеры единое сообщество извращенцев. Вот все остальное у нее уже присутствует. Ну, видите, я уже говорил всего сейчас об этом. Главная задача, чтобы протест не перешел в русло классовой борьбы. А для этого годны любые вещи. Стравить между собой людей, понимаете ли, в чем дело. Заставить их между собой драться, а не смотреть, а почему, собственно говоря, они так плохо живут. Вот о чем идет речь. А, безусловно, капиталисты имеют власть, они имеют собственность, соответственно, они выстраивают свои структуры, в том числе средства массовой информации, так, чтобы даже мысли об этом не допустить. Ведь вы поймите правильно, вот, э, вот тот самый знаменитый фетиш «Права человека». А где они кончаются? А ведь вопрос-то очень простой. Есть у человека обязанности, а права вытекают из исполнения этих обязанностей. И чем больше обязанностей ты несешь, тем больше у тебя прав должно быть. Вот так. Понимаете, в чем дело? Если ты не несешь никаких обязанностей по отношению к обществу, значит, у тебя и прав не может быть. Я уже, извините, могу так сказать. Потому что это диалектическое единство, обязанности и права. И между ними действует диалектический закон единства и борьбы противоположностей. Одно без другого существовать не может. Но идет борьба, а что первично, обязанности или права. Так вот, если принять за аксиому, что первичные обязанности, тогда все становится на свои места. Понимаете, в чем дело? Человек получает определенные права с момента рождения. Вот родился ребенок, у него есть право на жизнь. Но для того, чтобы это право реализовать, должны быть выполнены некоторые обязанности. Он должен быть накормлен, он должен быть вымыт он должен быть завернут в теплую одежду для того, чтобы он мог продолжать жить. И без выполнения этих обязанностей он не может осуществить свои права. И чем дальше, тем больше. Вот он подрастает, он начинает говорить, слышать, ходить. Ему начинают говорить, с грязными руками есть нельзя, с пола еду не поднимай, пальцы в розетку не суй". То есть заставляют выполнять его определенные обязанности, из которых опять-таки вытекает его право на жизнь. И чем дальше, тем больше. И вот когда он идет уже учиться, у него есть обязанность ходить в школу, выполнять домашние задания, слушать учителя. Из этого текают его права на э, иметь некоторое суждение по тем вопросам, по которым ему преподают. И чем дальше, тем больше. Поэтому вот здесь как раз э, оторвать права от обязанностей – это и задача буржуазии чтобы люди не помнили о своих обязанностях, а боролись за некие мифические права. Вот я свободный человек, но извините меня, свобода не должна оборачиваться ни свободой для окружающих тебя, в противном случае ты нарвешься на кулак. У англичан есть хорошая поговорка. Джентльмен из общества имеет право на любое хобби, не влияющее, не затрагивающее прав и свобод других членов общества. Заранее предупреждено. Все. Вот у тебя свобода есть в определенных границах. Там, где ты не затрагиваешь права и свободы других членов общества. И вот это главный постулат, на мой взгляд. Ты можешь взять свою свободу, не затрагивая права и свободы других. А это значит, ты должен нести определенные обязанности. Марк Анатольевич, все вы правильно говорите, но вот э, что у нас в России, что на Украине, люди сказали, у нас есть свобода, мы за нее должны бороться, мы должны, может, даже погибнем за эту свободу. Но наша свобода, это свобода нас, то есть светлых, прекрасных э, европейских людей. А вот э, те, против кого мы направляем свою свободу, они вообще не люди, не до люди. На Донбассе людей нет, в Крыму людей нет. Э, вот э, Николай Маратович Межевич сегодня... Говорит, вот в Санкт-Петербурге, там где-то в области э, Ленинградской, э, выбрали большинство, вот эти самые светлолицы, рукопожатные, прошли в местный маленький муниципалитет. И они вот шли на том, на этих всех лозунгах, на свободе, на демократии, на европейском выборе, пришли к власти в муниципалитете. А исполнительную власть, как осуществлять, они даже не догадываются. Они ведь на лозунгах пришли. Они красивые, умные, интеллигентные, интересные. Они этими лозунгами питались и думали, накормят людей. А людям нужна коммуналка, людям нужны жеки, трубы, все остальное. И вот эти ребята оказались просто вот перед тупиком стоят и не знают, куда дальше двигаться. И ищут сейчас менеджера, управленца, который вместо них будет все делать. А они будут только рассказывать благо глупости, не, не сходя с экранов телевизоров. Видите ли, Сергей, опять-таки, мы возвращаемся к примату обязанностей перед правами. Да, у тебя есть право выбора, вы, быть выбранным. Нет вопросов. У тебя есть такое право. Но можешь ли ты исполнять эти обязанности? И надо понять, что если ты не можешь исполнять те обязанности, значит нет у тебя права участвовать в выборах. Нет у тебя права выдвигаться. Вот о чем речь -то. Понимаете, в чем дело? И самое главное ведь что? Как правило, о правах своих кричат те люди, которые органически не способны к работе. Вот не способны и все. Понимаете, что касается интеллигенции, то тут ведь э, от какого слова происходит? Если происходит от слова «интеллект», то это работник. Он заставляет своем работать, а, соответственно, и себя работать на благо э, общества. А есть производная от слова «телега». Она и стоит скрипит, потому что уже не может иначе, понимаете, она к работе негодна. А если ее, не дай бог, запрягли в нее коня, она скрипит еще больше. И самое главное, требует, чтобы признали ее примать над конем. Вот запрягли, запрягите меня впереди коня. Я ему буду указывать, как надо работать. Понимаете? Это, извините меня, уже нет тут ума. Есть тут бесконечное самомнение, что если ты, клавишами, на, на клавишах пальцами можно брать э, текст на компьютере, значит, ты на все остальное способен. Нет, так не бывает. Понимаете, для того, чтобы э, осуществлять ту или иную деятельность, к ней надо быть готовыми. Надо пройти определенные этапы. А если ты этих этапов не проходил, ну, извините, так не бывает. Да, и вот все-таки стоит человечество перед выбором, понимает, что вроде бы и запасы недр э, конечный, э, и надо что-то делать срочно. А опять, э, я читаю, наш МИД делает заявление, обращение к американцам, ребята, давайте жить дружно, давайте э, СНВ-3 рассматривать все-таки как настоящий договор, э, не хочется с вами воевать. А американцы тоже все это прекрасно понимают, но э, кто поставил Трампа, да, э, это люди, которые производят вооружение и средства доставки этого вооружения, ракеты всякие, все остальное. И вот э, мы понимаем, что все хотят жить в мире, но э, каждый хочет зарабатывать. А вот этот принцип капиталистический, вами описанный, больше денег как можно быстрее, он не позволяет этим ребятам планировать э, свой бизнес так в долгую, чтобы не обжираться, Чтобы есть немножко, но э, регулярно. Ведь капитализм мог бы развиваться, если бы там э, алчность не побеждала. Или э, капитализм был обречен изначально? Обречен изначально. Вы посмотрите. Вот э, все это. Я простой пример приведу. Аферы вокруг Илона Маска. Вот я создам сейчас, тра -та -та и дальше больше. А летают американцы на российских РД-185. Не могут они создать э, тяжелого ракетного двигателя, который достаточно большую ракету выведет на орбиту. Не могут. Их программа э, «Аполлон» прогорела, в буквальном смысле этого слова. Создать мощные, надежные э, твердосплавные сопла для ракет они не смогли. И бы украсть не смогли в России, потому что эта технология была рассредоточена в едином народохозяйственном комплексе на сотни будем говорить, заводом, и собрать их вместе нет возможности. И в результате они вынуждены, да, они заставили Россию утопить станцию МИР, а ведь станция МИР – это было большое дело. На ней производились химически чистые полупроводниковые материалы, Германии, цирконий, то есть для будущих чипов компьютерных. С одной стороны, а с другой стороны, производились однородные кристаллы для лазеров без влияния, э, как говорится, земного притяжения. Но и больше того, станция МИР была предназначена для увеличения постоянной площади с тем, чтобы на ней был сборочный завод и пусковая площадка для тяжелых ракет, которые пойдут исследовать другие планеты с возможностями спуска и взлета с этих планет. Видите, для того, чтобы преодолеть земное протяжение и э, трение воздуха, нужно как минимум две ступени. А для того, чтобы сесть на другую планету и с нее подняться, нужно еще две ступени. А это, извините меня, технически нерешаемая задача. Топлива не хватит на все донести. И поэтому вот эта афера вокруг Илона Маска, она показывает как раз беспомощность капитализма в решении глобальных задач. Они уничтожили свою фундаментальную науку. Они растянули людей, которые этим занимались, по частным фирмам, где они занимаются, узкопрофильной работой. Фундаментальные, будем говорить, предметы, они не исследуют, За это не платят. И вот здесь это может быть, здесь может только, будем говорить, социалистическое государство, которое создало единородно хозяйственный комплекс, и в котором есть место основополагающее место для фундаментальной науки. Ведь, собственно говоря, Советского Союза нет 30 лет. А американцы так и не приблизились к его достижениям в области э, двигателей ракетных. Ракет. Так и не приблизились. А 30 лет нет Советского Союза. То есть мы на практике видим, что капитализм когда-то смог произвести свою индустриализацию за счет грабежа. Будем говорить, в основе благосостояния западного мира лежит работорговля. Они торговали рабами, вывозили их из Африки, из Азии, из Латинской Америки. Они пытались проводить различного рода евгенические опыты, скрещивая там латиноамериканцев и негров, жителей Африки, чтобы получить некую расу послушных рабов, и так далее, и тому подобное. А результат, вот он, на лицо, налицо. лицо результат. Никому не интересные, никто не хочет вкладывать деньги в длинные научные проекты. А значит, этот строй обречен. И он это понимает, и поэтому выпускает в качестве, как говорится, противовеса этому все. С одной стороны неких экспертов, которые рассказывают, что социализм – это ерунда, что из этого ничего все равно не получится, а с другой стороны целую кучу переверсий в самых разных областях человеческой деятельности. Да, мир стоит на пороге э, дивных открытий в плане э, государственного, общественного строительства, экономики. Вот. тут Сергей Юрьевич Глазьев скоро будет назначен на высокую должность министерскую в Евразийском Объединении. Может быть, его опыт пригодится? Может? Нет. Нет? Нет. Я еще раз говорю: нужно менять парадигму. Нужно ликвидировать частную собственность на средства производства. Эта парадигма уже не жизнеспособна. Понимаете, все идеи Глазио по поводу там, ренты и так далее, то, что социализм – это распределение по-новому. Понимаете, распределение всегда следует за производство. Для того, чтобы распределять, нужно что-то иметь для распределения. А это значит, нужно создать определенный задел того, что потребно для человечества не только в плане материального, не только то, что он может съесть, но и систему образования, где ему систему бесплатного жилья, систему бесплатного здравоохранения, на деле. Доступность всего этого для подавляющего большинства людей. А Глазев, извините меня, он мыслит буржуазной парадигмой, А поэтому, как бы ни был он специалист, какого профиля, я уж не знаю, с этим он не справится. Это будет, извините меня, Явлинский номер два, которого когда-то назначили в правительство исполнять обязанности по программе 500 дней. Он через полгода оттуда слинял и 20 лет сидел в подполье, не высовывается. Ну, это будет та же самая история. Ой, Марк Анатольевич, ну что ж, как говорится, поживем-увидим э, мир э, не без умных людей, и дай бог, чтобы к умным людям прислушались правители. Правители тоже э, порой случаются умные люди, а э, не Зеленские, которые мечтают через пять лет вернуться в квартал 95 и продолжать Нет. смешить людей. Умные люди, правительство. дело не в этом, вы поймите правильно, государство это инструмент в руках правящего класса. Государство выстраивается правящим классом для защиты своей власти и своей собственности. Любой руководитель в государстве от самого верхнего, от президента самого нижнего, это чиновник, назначенный этим классом для выполнения двух задач. Сохранение власти правящего класса и сохранение его собственности. Точка. Нет правителя свободы воли. Нет у него возможности свое решение проводить жизнь. Если он будет пытаться провести решение, которое противоречит интересам правящего класса, его не будет. Чисто физически не будет. Какой бы он там герой бы не был. Вот э, Зеленский – это продукт Коломойского. Понимаете, в чем дело? Коломойский решил рассчитаться с теми, кто его ограбил, кто у него приватбанком отобрал. И теперь подгибает их под себя того же Ахметова, подбирается к тому же Фиртош, понимаете, шьет какие-то кружево кружлявочкина. Здесь только частный интерес, никого не интересует украинский народ, страна Украина, их интересует получение своего, своих бабок, которые не считают родными своими. А все остальное, извините меня, поймите правильно, если бы было желание, вот этих бандеровцев заможай бы загнали, охнуть бы не успели. Вот такого там ходят, такие, как Сашка Билый был, да, взяли, как говорится, зверское самоубийство два раза в голову выстрелил, да, или успел себе. Вот и все. тоже было бы и с Белецким, и с Технебоком. Какая разница? Или с Ярошем? Но вопрос заключается в чем? Что это все структуры других олигархов, тех, кто деньги платит. Вы поймите, ну не могут люди сидеть э -э, неделями э, на поле, если их никто не будет кормить, если никто не предоставит им возможность спрятаться от дождя. Где они это все возьмут? Ну, значит, есть откуда-то вливание. А раз так, ну о чем мы с вами говорим? И... Марк, Марк Анатольевич, мне, коллеги, показывают, что время, к сожалению, опять подошло к концу Не хватает нам 30-минутного эфира, никогда, ни разу не хватило Нам и часто, в общем-то, не хватает Но это уже в следующий раз, продолжим разговор Тем более из мира приходят разные новости, интересные и не только страшные Есть всегда о чем поговорить и сделать прогнозы Спасибо вам огромнейшее и извините, но до следующих встреч. До свидания Итак, дорогие друзья, Марк Соркин был гостем программы «На самом деле». Мы вас ненадолго покинем, совсем скоро вернемся продолжим. Пока.